Что должна давать семья своему ребенку? Семья должна научить ребенку бесстрашию, а это говорит о том, что необходимо взрастить в ребенке страсть, бесстрашие. Также э, необходимо научить ребенка надежды, веры и дать ребенку понимание, что самое основное для него это его семья, Потому что семья это очаг, семья это поддержка, не нужно убегать из семьи, нужно всегда знать, что семья поддержит. И нужно еще и перекладывать ответственность за дела семьи, а также навязывать такую ответственность за семью обязательно своему ребенку. Почему? Потому что такой ребенок в дальнейшем захочет зарабатывать и захочет отдавать в семью.